Здравствуйте! Сегодня мы с вами продолжим разговор о капитале Карла Маркса. И, наконец, сегодня мы поговорим о понятии, которое лежит в самом сердце капиталистического мироустройства и которое, собственно, сообщило название данной книги. Мы поговорим с вами, наконец, о капитале. Напомню, что в предыдущих выпусках мы говорили о товаре, о стоимости, о деньгах. Иными словами, мы говорили об обществе простого товарного производства. Но мы с вами вообще-то живем не в обществе простого товарного производства. Иными словами, мы живем с вами не в буржуазной утопии мелких лавочников. Мы живем с вами при капитализме. Обществе, которым управляет капитал. Что же это такое? Ну, перед тем, как перейти собственно, к капиталу. Давайте вспомним формулу, о которой мы говорили в предыдущих выпусках. Вот эту вот формулу товар, деньги, товар. Эта формула, собственно, отражала процесс обмена товарами. Да? И, предположим, если у нас есть какой-то винокур, да, винодел, и у нас есть, скажем, пекарь, и на самом-то деле винодел может тихо там где-нибудь у себя себе хлебушек испечь. Ну, а пекарь где-нибудь винишка там выгнать. Да? Но иногда им гораздо эффективнее в общем-то, обменяться просто продуктами их труда. Ну, а средством выступают деньги в качестве э, того звена, звена, который, собственно, обусловливает этот обмен. Так вот, э, формула, на которой базируется капитал, всеобщая форма капитала выглядит вот так. К, то есть, Д Деньги, товар, деньги. Казалось бы, очень мало изменилось. У нас по-прежнему есть два акта. Акт купли, то есть перевода денег в товары, и акт продажи, то есть перевода товаров в деньги. Однако эти два акта всего лишь расположены в разной последовательности. Да? То есть если в рамках обычного простого обмена мы продаем, чтобы купить, в рамках капитала мы покупаем, чтобы продать. Однако эта простая перестановка меняет все. Дело в том, что в рамках простого товарного обмена я имею некую потребительную стоимость, некий товар, который мне не нужен. Я его продаю и покупаю то, что мне нужно. Моя цель удовлетворения моих потребностей. Иными словами, цель этого обмена лежит не в самом обмене, а в чем-то находящемся вне этого обмена, а именно в потреблении. Деньги же в данном случае выполняют сугубо связующую роль, и они меняют постоянно руки и исчезают из этого процесса. То есть в конечном итоге эту формулу можно упростить до товар-товар. В случае же с капиталом все работает иначе. Теперь деньги составляют и первое, и последнее звено цепи, а товар является опосредующим звеном. И на самом деле ее можно выразить еще проще. Деньги, деньги. Что, например, как это, например, работает в ростовщическом капитале, где товар вообще не присутствует. Но тут возникает некоторая проблема. В принципе, товар, деньги, товар, понятно для чего это делается. У меня есть одна вещь, она мне не нужна, я покупаю другую вещь за деньги от ее продажи. Но в случае с капиталом я получаю в итоге ровно ту же вещь, Которую имел изначально. Я получаю деньги. Деньги не имеют никакой качественной определенности. Любая качественная определенность в, ней пога... в них погашена. Иными словами, капиталисту вообще без разницы, по большому счету, каким товаром торговать. Он может продавать что-то красивое и приятно пахнущее. А может что-то не очень красивое и не очень приятно пахнущее. Но деньги, как известно, не пахнут. И вот э, в такой ситуации возникает вопрос, зачем он это вообще делает? Если он имеет в начале то же самое, что и в конце. Не лучше ли было поступить, как описано нами уже в прошлом ролике, собиратель сокровищ, который берет эти деньги и просто закапывает в землю. Но здесь мы, конечно, вспоминаем. Да, деньги не имеют качественной определенности, но они имеют количественную определенность. Причем э, они все, это количество всегда ограниченное. Соответственно, капиталист хочет не просто получить назад деньги, он хочет получить больше денег. А значит, нашу формулу нам нужно немножко доработать. И получается вот такое вот. У нас получается dt-d-. То есть, причем этот самый d равно d плюс delta-d. Проще, что такое это delta-d? Delta-d ⁇ это превращение к исходной сумме. В результате капиталист получает не только изначально авансированную сумму денег, а некие дополнительные деньги, что на языке экономики называется «прибавочной стоимостью». И вот в этом и смысл, собственно, всего капиталистического процесса. Здесь отметим очень важный момент. Этот процесс закольцован на самого себя. В отличие от простого товарного обращения – где у нас мы получали в результате другой товар, теперь мы получаем то же самое. Иными словами, деньги постоянно возвращаются к самим себе. Процесс становится автоматическим. И этот процесс руководствуется только одним правилом – увеличением исходной стоимости. Дело в том, что то, что существует как деньги и товар, в действительности представляет собой в этом всем лишь стоимость. То есть, Затем и другим лежит стоимость, и то и другое является лишь проявлением стоимости. И таким образом стоимость становится по сути автоматизированным субъектом, как выражается Маркс. Напомню, что субъект ⁇ это тот, кто делает какое-то дело. Ну, производники действуют неким объектом. Так вот, капитализм управляет не какой-то капиталист. Им управляют даже не масоны или рептилии с небиру. Капитализм... Управляет стоимость, то есть в конечном итоге капитал, который является автоматизированным субъектом. Капитал работает по своей внутренней логике. И эта логика заключается ровно в одном – увеличение стоимости. Это постоянно самовозрастающая стоимость. Это стоимость движений. Этот процесс никогда не может прекратиться. Капитал, который перестал двигаться – это не, уже не капитал. Он не может остановиться, а движение его направлено только в одну сторону. В то, что Гегель называл дурной бесконечностью. В бесконечном увеличении количества. Иными словами, задача капитала сделать больше капитала. Ничего другого. И все остальное уже к этому прилагается. И в данном случае сам капиталист характеризуется Марксом просто как сознательный носитель этого движения. Он может хотеть чего угодно. И то, что делает капиталист, он делает не потому, что он какой-то особо там жадный и хитрый. Хотя такое встречается с рядом. Он это делает потому, что если он не будет подчиняться логике капиталистической экономики, он просто перестанет быть капиталистом. И в этом всем, однако, есть одна огромная проблема. Откуда же берется эта дельта D? Откуда же берется та самая прибавочная стоимость? Было много дано разных ответов на этот, вопрос, на этот вопрос, и Маркс их подробно разбирает. Ну, например, говорили, что обмен сам по себе является производством. Маркс замечает, в известном смысле это верно, если мы предполагаем, что товар нужно еще доставить потенциальному покупателю, но это уже просто цена транспортировки. Иными словами, это действительно элемент, который увеличивает стоимость товара. Но это принципиально не принадлежит процессу обмена. Обмен заключается в том, что одна и та же стоимость переходит из товарной в денежную форму и наоборот. Таким образом, данное замечание нерелевантно. Но есть более такое популярное замечание, встречающееся в массовом сознании до сих пор. Говорят о том, что в -то, никакого обмена эквивалентов на рынке на самом деле не происходит. Что на рынке обменятся не эквиваленты. Ну, Марс говорит, давайте рассмотрим такой вариант. Давайте допустим, что у нас экономика устроена таким образом, что мы продаем всегда все с 10% наценкой. Да? То есть у нас вот просто систематически продавцы э, завышают стоимость на 10% выше реальной стоимости товаров. Что это изменит? А ничего. Потому что каждый продавец, в свою очередь, является покупателем других товаров. Соответственно, то, что он получил больше денег, продав твой товар на 10% дороже, но он и купит все свои другие товары на 10% дороже. И по факту ничего абсолютно не изменится. Был вариант, который предлагал в свое время экономист Мальтус, который говорил о том, что дело в том, что есть такой вот класс людей, таких профессиональных паразитов, таких вот аристократов, которые... Только потребляют как сумасшедшие, но ничего не производят. И вот именно они этот дисбаланс как бы и нивелируют. Маркс спрашивает, извините, а откуда они берут то, что у них есть? Они это берут из общества. И в лучшем случае они просто отдают часть того, что общество дает им. И опять же никакой стоимости не появляется. Таким образом... Ну, есть еще одно, конечно, замечание о том, что в действительности, вот, этот вот прибыль, например, капиталиста возникает из-за его хитрости. Вот какой-нибудь хитрый торговец, который вот как-то обманул остальных, надул. Здесь Марк, кстати, цитирует американского президента Берджамина Франклина о том, что война это разбой, а торговля это надувательство. Однако Марк замечает, что да, такое, конечно, сплошь и рядом, но это объясняет, почему отдельный торговец вдруг становится богатым. Но никак. В целом берется прибавочная стоимость. Не как богатеет, в целом класс капиталистов. И вот к чему это все ведет. А к тому, что в рамках нашего простого товарного обмена, вообще в сфере обмена товаров, стоимость прибавочная в принципе не может возникнуть. Она не может возникнуть не, если обмениваются эквиваленты, потому что обмениваются эквиваленты, не в том случае, если обмениваются не эквиваленты, как ни странно. И вот в такой ситуации Маркс делает самое важное действие, которое мы наблюдаем в капитале. Он уходит из сферы обмена и ведет нас в сферу производства. И мы начинаем уже говорить не о покупателях и продавцах, а о капиталистах и рабочих. Но это, конечно же, вопрос, требующий совершенно особого рассмотрения, о чем мы поговорим с вами в следующий раз. До новых встреч.